Добрый вечер! Все сказанное на канале является личным суждением автора, либо его фантазией. Автор ни к чему не призывает и никого не оскорбляет. Вы можете сколько угодно не верить, но происходящее с нами плотно связано с Новым Заветом. А Новый Завет, как оказалось, не расшифровывается без Ветхого Завета. Нам дали в виде текстов концентрированные символы. Новый Завет, в принципе, не объясняет их от слова. Ну, вообще, он не дает информации. И мы каждый раз, когда читаем или слышим, мы в основном 90% вот этого смысла не понимаем. Мы слышим первосмысловой ряд про отношения. И мы не понимаем, мы читаем как бы на иностранном языке. Но для чего же нам дали этот пакет символик, ну, например, например, мыть ученикам ноги, или когда э, тайна вечера, и протя... э, Христос протянул Иуде хлеб, посыпанный солью. Что это значит? Вообще-то, в ту эпоху был ритуал, когда рабовладелец из рабства отпускал раба. И э, Символически он ему прислуживал, где-то прислуживал, показывая, что тот больше не раб. Вот это оно и было. Почему мы не рассматриваем Новый Завет с этого аспекта? Скажите, пожалуйста. Почему мы не спрашиваем, почему э, была табличка «Царь Иудейский» на кресте? На минуточку это дело нация, у которой каждая буква подроспись, каждая буква просчитана в, гер, в гематрии. Это могло быть нечаянно. Это могло быть шуткой. Черный юмор или в этом заложен какой-то секрет. И далее лишь Ветхий Завет раскрывает смысл чисел 7 и 77. Они относятся к... Э, Родословная Каина. Книга Бытия тоже сокращенная. Она тоже является как бы направителями, где искать дальше. Но сам Новый Завет, он как, э, как стрелки, по которым направляться, чтобы искать и найти. Это очень сокращенный источник, но за счет этого и э, легко читаемый и легко попадающие к нам в руки, в отличие от прочей конспирологии. Все-таки это конспирология, да. И в довершении еще одна тема, которая расшифровывается только через Ветхий Завет, это символ ослицы и осленка, въезд Господа в Иерусалим. Это относится к родословной, идущей от египтянки Агарь, или в некоторых источниках Егарь и ее сына Измаила. Считается, что от них произошли арабы. Уберите букву А и вы прочтете Рабы. Араб. А у братья получается Рабы. Получается Раб. Египтянка ведет себя не как Рабыня. Даже в сокращенной, в сокращенной книге «Бытия» там очень ощущается, что у нее высокая самооценка и запросы. Это вызывает вопросы сразу, но формально она рабыня или служанка, и считается, что от ее, потом, от ее сына происходят арабы. И вот такое название. Кстати, египетский язык, как и санскрит, местами очень интересно совпадает со славянскими языками. Тогда гуны говорили, что Исида сидит на троне, и стульчик был символом Сириуса А. У них иероглиф стульчик – это Сириус А. Я лично подозреваю, что христианство связано с политикой созвездия Лебедя. Я по некоторым линиям нашла это созвездие. И, конечно, у меня было чувство пазла, когда ченнелинги, уже два знаю канала, которые тоже о нем говорят, о его влиянии. Я же это обнаружила по своим сказкам. А сейчас будет клип. Клип с геополитикой, клип с, с климатом, клип, который также содержит послание о христианстве. Каким мы его, возможно, не знаем. Но скажите, будут гнать за имя мое это же инструкция, что нужно делать. Инструкция говорить, правильно? Это зритель прислал Ле Серафим. Серафима. Я не знаю, как это переводить. Антифрагл. Там будет архистратик, видимо, Михаил. Значит, на первый. В первом кадре вот эта символика будет идти через клип: зеленая, красная, желтая. Здесь это показано проводами, позже это будет показано в, в мотоциклисте. Зеленая, красная, желтая. Смотрите, дублированный символ, коврик тут тоже желтая, красная, зеленая. Лежит перевернутая красная книга. И такой вот. Такое полотенце, как водоем, болото, черная земля, болото, рыжее что-то и красная книга перевернутая, то есть потеря каких-то животных, краснокнижных. Кисть даже у Адамсов семьи, свечь, кисть, это символ доктора, но я не знаю, с чем он именно связан, с какой историей. Так же, как и глаз и молния. И многие другие символы, это символ доктора. Я надеюсь, никто не спросит, какого доктора. Я отвечу, как в сериале, того самого. Ну, разумеется, восьмерка. Дальше подчеркивается этот же доктор. Восьмерка путешествия во времени. Дальше какое-то двухколесное средство, как, как тоже восьмерка. «Ковбойская шляпа», «Ласса» — это что-то, относящееся к Америке. «Ракета» — сколько? Раз, два, три, четыре, пять звезд. неравномерно. «Единица» — это тоже его символ или символ его группы богов. «Единица» — это тоже у... Я раньше разбирала клип, где «единица» в сумме с остальными символами тоже означала «доктора» сердечко Через весь клип будут проходить вот эти сердечки. И здесь, и здесь. Я не знаю, что такое сердце, что оно значит. Сзади лампы. Вероятно, созвездие. Будет почему-то буква М. Кассиопия. Пока нет идеи, что это значит. Это тоже символ доктора. Голова-ноги. Символ голова-ноги. Он же в третьей главе... Бытия в связи со змеем в Эдемском саду. Я, если ошиблась, значит не угадала. Я не знаю, если ошиблась. На фоне высоты. Вот домами показана высота. Фамилия Высоцкий не случайная. Кстати, тоже шифрованный автор текстов. Гор. Горные горы, горы, высота и символ голова ноги. Как жаль, что меня смотрит очень мало зрителей, пока что конспирологически увлеченных. И только лишь одни будут знать весь набор указанных символов в клипах. Ну, разумеется, гитара. Гитара, она похожа на восьмерку, тоже символ доктора. Кстати, доктор играл на электрогитаре в сериале «Доктор кто». И даже сочинил какое-то произведение. Он даже говорил, какое. Но я забыла. Если есть идеи, расшифровывайте. У меня иногда нету. Метеорит летит, летит врезается метеорит, и красное-синее, красное сверху, снизу синее. Что такое синенькая краснуха продолжает оставаться загадкой. Кстати, продублировано раз место, два места, вот три места, где синее, красное. Летит метеорит. Этот метеорит финансовый. Дело в том, что финансисты, это уже не конспирология, предсказывают в середине лета, что покупать, паритет покупательной способности упадет даже до минуса. Поэтому, поэтому, поэтому такие кризисы всегда вызывают, ну как, если мы оглянемся назад в историю, мы увидим, что такие кризисы сопровождают войны, революции, даже вот первая, вторая мировая война, между ними революция в первой половине прошлого века. Они четко совпадают как последствия вот этих кризисов и текущее то, что происходит с нами не нечаянно. Кстати, у Бритни Спирс тоже был клип давным-давно, где врезался метеорит. Я полагаю, что это финансовый кризис. Картошка. Пишите идеи. Это не яйцо, это картошка. Кстати, картошка, как разумная раса, присутствует в «Докторе кто». Тут написано «Джакобс кофе». Не знаю, что об этом сказать. «Кофе». Девочки танцуют в течение всего клипа на фоне вывески анти... А, сейчас, сейчас, как это называется? Антихрупкость. Давайте почитаем, что такое антихрупкость. Понятие, введенное профессором, экономистом, э, трейдером э, Талебом в книге ⁇ Антихрупкость ⁇ Как извлечь выгоду из хаоса. Автор предполагает, что постоянное спокойное состояние ведет к тому, что система и ее участники становятся стрессонеустойчивыми и не готовыми к стрессам. Поэтому он предлагает создавать разные системы стрессов. Дальше критика. Бывший главный редактор журнала ⁇ Лайф Джорман ⁇ Говорит, Талепа сам признается на страницах антихрупкости, что помочь сильно пострадавшим от, от стрясок, в общем-то, нельзя. Лучшее единственное, что мы можем сделать, это научиться на их ошибках. Все. А теперь смотрим на индюка и проблему лоха из черного лебедя. Тут и лебедянская теория, лебедянская символика не случайная. Я вот только что упоминала, и почему <смех> Вот вы, вы видите, как символы вкладываются, как слои. В предложенной самим же Талибом системе координат, сколько бы уроков не вынесли другие индюки из внезапной гибели, гибели первого, изменить ситуацию научиться на его ошибках они не смогут. Слишком много внешних факторов, на которые они не способны влиять. Ничего новым, нового талеп в общем не говорит. какие okay, горячие новости после кризисов и потрясений. Нужно мобилизироваться и искать новые возможности, а не закутываться в саван и ползти на кладбище. Те, кто уже ползет, это их проблемы. Самые вообще стрессоустойчивые системы на самом деле это мусульманские банки, потому что они как раз вот так не живут. У них система и руки его на всех, и руки всех на нем. Система, где близкие родственные связи. Все друг другу родственники, все друг друга знают, и все по договоренности. Она не пропускает внешние факторы. Одноглазый символизм подчеркивается. И такая система выдерживала любые кризисы, которые создавал им искусственно-внешний мир. Смотрите, здесь верх башен. Это у меня уже вынесенный навык. Я смотрю на верхушки зданий и от чего именно они пострадали. Вот здесь я не знаю, что это. Их как будто радиация выжгла. А после будут здания с другими травмами. Тут взрыв, летит метеорит, девочка зло, улыбается взрыв. Это финансовые. Так что это значит? Вот эта поза пирамида. Пирамида или что это? Или лебедь. В конце концов, антистресс. Э, девочка другая одевает электронные очки, следит за этим миром и играет в эту игру. Она улыбается, у нее все хорошо. А там внизу в игре. Происходят, вот антистресс написаны. Там внизу в игре происходят взрывы. Здесь будет отсылка какая геополитическая. Я нашла желто-голубое. Поня... Вот оно. Прямо выделяется, бросается в глаза. Допустим, я с футболкой придралась, но вот здесь именно ткань, прямо большая ткань, выделяется, желто-синяя. Это одна геополитика. После будут оливки и упавший гипсоверхир стратег Михаил. Это уже. А вот вот вот вот сейчас зеленая, синяя, красная не знаю. Там было желтая, зеленая, красная. Там было желтая. Система Дразница показывает языки и прочие жесты. Черно-белый мех. Черно-белая система. Тут такая обстановка, скажите, что это. Здание, как или недостроенные, или пострадавшие. В общем, Греция. Вот здесь падает. Ах, как бы это словить. Падает какой-то чемодан. Видите эти окна. И опять здесь провода, красный. Зеленый и желтый спасательный круг, или что это за бублик? Бублик как бесконечная система, по которой можно ходить как по шару и не понимать, как она устроена. Или это спасательный круг. Девочки все время рисуют сердце. Тут сердце у центральной девочки, она в конце и в начале будет впереди. Белые перчатки символ посвященных. Будет сцена, где они все будут в каких-то аксессуарах, белых на руках. И антистресс. Вот, как у Микки Мауса, белые перчатки это определенная система, которая влияет на политику. На черном фоне. фоне я слышала такую версию, что это означает однозначность. Сны или видение на черном фоне. Это самые точные предсказания. Вот так. У него какой-то пушок на поясе. Тем не менее, в одном из скрипов я видела, что мышка дохлая, когда людей уже нету, в мышке нету интереса. А тут желтый голубой элемент на фоне. Тут я уже придираюсь, когда говорю про эту цветовую символику. Могу придираться. Девочка смотрит в упор. Она выше всех. Позже мы увидим, что эта девочка уже родилась. Дальше вот белые перчатки у всех. Если не перчатка, то хотя бы пушок, как браслет ваши идеи насчет этой белой сцены. Сейчас, кстати, много клипов, где показывают группу людей в белых одеждах. Высказал один из зрителей мнение, что... А какой кадр? Сейчас покажу его лучше. Что это личинки. Что это личинки, которые вылупились. Может, это относится к той самой расе, о которой я говорю, инсектоидной. Это о той расе публикуют. И им нужно вырасти. Для этого нужны ресурсы. Они ждут эти ресурсы. Много очень посланий, где много людей в белом. Эти девочки, они не печальны ни разу. Возвышаются, хотят возвыситься или о чем то просят. Не, ну просят не так, просят руки перед собой. Они тут потирали руки, я не могу показать. Мне нельзя вставлять даже кусочек замедленного кадра. Там была окровавленная стена. Вот эта же девочка, которая была на машине. Вот это символ богов. Кадр размытый. Черно-белая зебра. Может быть, это программирование. Ультра. А может быть, это посвященная система посвященных. Вот эта прическа, тут пять лучей, как у солнца, но это символ богов. И рыжий цвет, это символ вот этого особенного ребенка который воплотился слева я не знаю фигура не разгадана но здесь символ богов в книге в клипе лади гаги по своему даже эта книга Клип <о> лади гаги это как энциклопедия на флешке там тоже послание об этом особенном ребенке и с той же символикой рыжая желтая она родилась цепь и вот у кого она, или кому служит, или кто и, э, с ней взаимодействует. Вот так показано. А вот здесь почетчик кадр. Маски, маски. Вот эта девочка. Крестик обязательно. Вот золотой крестик. Сердце. Что за символ сердца? Я задаюсь вопросом. Танцуют в ячейках. Каждая по своей ячейке. У каждой своя ячейка. Может, это и есть вот эта раса. Инсектоидная. Надпись переводите. Сейчас будет очень важный момент. Ну, опять красная и синяя. Через весь клип дублируются символы. Трясет. Происходит трясение оливки. Не знаю, как вы, я оливки ассоциирую именно с Грецией от земле... землетрясения, короче, предсказывают. Падает статуя орхистратига Михаила. Да, или поправляйте. Разбивается гипсовая статуя. Освещение тоже не случайно, как фокус луча вокруг темнота. Вокруг темнота. Ночью. Это будет ночью. Глаза смотрят вверх. Что-то сверху прилетит. И да, в следующем кадре сверху летит вот этот дымный астероид. Но это могут быть еще и бомбежки. Чьи глаза смотрели, там были азиатские глаза. Но тут еще надо думать. На фоне грозы, на фоне дождя взрыв летят осколки. На фоне небоскребов тут же не случайно вот эта девочка в ее позе или пирамиды, или что это, или лебедя. На фоне высоты. Девочку показывают размыто. Другая участница кусает конфету в виде планеты Земля. Вот много таких посланий. Да? Там одна компьютерная девочка разрушила имитацию Земли, где было ядро. Другая кусает планету Земля. Все это на фоне обломков, все это на фоне летящего метеорита зеленый браслет и жемчужный браслетик. Вот такое колечко. Жемчуг Орион. Опять-таки, Альнилам -Аль сегодняшняя. зеленая может быть, Асирис. Ну, его ассоциируют с поясом Ориона. Что значит, не знаю. И кольца, как и в начале клипа, были на среднем пальце и на указательном. На правой руке. Это символ, я не знаю чего. В начале клипа вы видели бисер бисер не мечите бисер перед. да у нее была косичка дама с косой тоненькая косичка опаньки этот момент мне нравится другая девочка ставит статую архистратига михаила нетронутой то есть починили или как возвращают это хорошее вообще послание наверное. Хотя, не знаю, в исполнении посвященных тут они... У них мышление, как у Адамса в семье. Адамса в семье, кстати, происходящая от Адама. А, Вавилон. Вавилон. Шапка цвета креветки и почему-то опять-таки летящий этот Объект с дымный. У девочки сбоку тут интересные бантики, как буква К, смотрящая вниз. Что это может быть? Вот эти бантики. Ага, опять взрыв. Это сколько раз уже за клип, при том, что я пропускаю, был этот метеорит, который врезается. Но это могут быть именно, к сожалению, бомбежки. А дальше они танцуют жест кошечки, такой царапающая лапа. Короче, эти символы «дождь». Вот это все повторялось. Сейчас повторяется сердце. Они становятся в виде сердца. Вот делают фигуру, становясь рядом. И заодно каждая из них показывает сердце. Что означает сердце? Это что-то очень-очень конкретное. Но я не могу понять. И вырванные макушки. Сверху летит метеорит. Я уже не знаю, словлю ли кадр. Сверху летит метеорит, который взрывается. И дальше я кратко опишу, что... Опа! Вот он летит, сейчас все взорвется. 3,24. 24-й год. 25 будет чернота. Вот такое. Это еще 24-й год. Видите? Такие мелькают пятна. Вот прямо как в моем сне, где грохотало. Вот там тоже так вот мелькало что-то. И грохот страшный. Вот где-то что-то вот. Перед вами 25-й год черный кадр, а дальше очередное предугадывание. Я говорю, сейчас засветится, но где? Ну, точнее, я не знаю, иногда не светится. Но я уже видела, что здесь где-то будут кадры. И я предугадала, думаю, что 32-й год засветится после черного. И смотрите дальше. Вот 31-й был кадр, 32-й светится. Вот. А знаете, как мне это... Мне нельзя показывать движение, надо вырезать эти моменты. Знаете, как я предугадала? Вот 32-й год. 32-й год, вы же видите, да? Как я предугадала, потому, потому что в 32-м предсказывают переход. Вот до этого перехода кто-то делает все, чтобы основная масса просто людей не дожила. И здесь черная звезда. Как понимать черную звезду? Как молнию, как многие символы, как отрубленная правая кисть, многие символы, которых нам не положено знать официально. Че звезда это гор, черная звезда, тоже что и перевернутая. Перевернутое падение гора, черная, как вырезанная в, бум в бумаге дырка, то же самое, отсутствие. Черная молния, Юпитер тоже означает так. Это мои, мои версии, если ошиблась, то не угадала. Но Юпитер это во все времена молния. Там сама природа планеты создает такой символ. То есть политика планеты Юпитер в подтверждение число человеческое 666 в словаре Стронга означает э, этот самый, отсутствие буквально. Ну, как черная звезда, как дырка вырезанная, так и 666 отсутствие. Здесь за эту территорию идет война. Короче, не, не понимаю я пока из этого прогноза еще, сейчас выводы скажу. Что-то я хотела еще по символам сказать. Такого плана забыла. Короче, отряхиваются Вавилон. Голливуд. Голливудский Вавилон. Шапка цвета креветки, не знаю. Вот этот э, дырчатый орнамент рыбка. Ихтис. Клубничка плоды. Тут все съедобная радуга. А дальше вот это с пламенем, исторический гламур написано, бабочки тут, historical гламур буква К перевернутая. Они все обутые, подчеркиваются вот эти сапоги, гольфы, прямо подчеркиваются. Они так надеются, что будут обутыми, чтобы уходить до 40 секунды, вот 40 они есть, а дальше все. Вот 40, здесь еще 40 вы видите. Вот выдержали ровно столько, чтобы отметить именно число 40. 40 в гематрии Меркурия. 40 дней это, это срок, который душа пребывает в загробном мире до суда. После суда она отправляется в какое-то пространство. либо в верхнее, либо в нижнее. То есть можно сказать, что возможно это ассоциация с трауром. Я находила по клипам, что 23-й год предсказан как неопределенность, а вот здесь уже 40 показано, что 24-й какой-то трэш и все. Но экономисты предсказывают для для желтого для желтой, а также голубой страны предсказывают, что раньше, гораздо раньше, трэш середины лета начнется и осенью будет все. Вот так предсказывают. Я не знаю, что делать с тем, что даже мои соотечественники реагируют, как в фильме "Не смотри наверх". Никакой серьезности нету. Я не знаю, что с этим.